Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Крабик. Сегодня у нас будет восьмая часть нашей ну, э -э нашей части рубрики под названием "Первый взгляд". Это уже наш вторая игра по ребру прям было очень больно, наверное. Короче, мы эту игру уже раньше и всем привет, дорогие друзья. No God! No God! Please no! Что-то такое, какое же тут небо реалистичное? Все это буду жить. Прыгаю. Да. Кстати, тут добавили телефон. Дайте. Идем чит. Так, давайте. Блин. 8, 800, 5, 5, 5, 3, 5, 3, 5. Ну, давайте. В смысле? В смысле? Ну, ладно, я пошутил. Конечно, это не тот. Тут есть чит на мотоцикл розовый. Ну, ладно, давайте перезай... Получай! Вот, нужно если наконец-то. Ну он даже встал. Я по, я с тобой. Так, ты даже сих пор тут, красавчик. Уважение тебе большое, но я пошел. Да было очень больно. Ты шо, давай вставай? Да, пошел. А ну давай обратно. <смех> <смех> Получается, ты мне не нравишься. Ты встать хотел, да? Мертвец. Баганка, бледная. <смех> так куда меня выбросила? Получай. Что? Что это было с ним вообще такое? Я его так перекосила. Нет. Я тебя спас. Это страшная вещь. Лучше я сюда попаду. Fuck!